Давай познакомимся. Да, давай. Познакомимся. Палец. И укусил да Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. здороваться Давай. Давай. Давай. Давай. Рома ты, Рома, ты негодяй оказывается, слушай. Не смеяться. Рома, давай еще раз, давай по. Да, давай, давай, давай, давай. Да. Рома, так Рома, ты не, оказывается негодяй, да? Ты негодяй, Рома. Ох, он злой. Ох, он злой. Рома, ты оказывается не хороший парень, да? Ну ладно, давай еще раз, давай поздороваемся еще раз, Рома. Давай, Рома, поздороваемся. Ром, Рома. Давай, давай. О, да, да, давай. Давай лапу, Рома. Рома, давай лапу. Не, не хочешь, да? Ром, ну скажи людям слово, скажи, что-нибудь там такое расскажи. Не, Но не хочешь. Ладно, Ром, ты пока не в настроении, но чуть позже я тебя еще засниму, сейчас сейчас мы, о, позже да. на... мы продолжим. Ну смотреть. что, Рома? продолжим знакомство? Здоров, Рома. Рома, Рома хороший, нет, Рома хороший, нет, Рома, Рома, о чем мы с тобой поговорим? Давай поздороваемся еще раз с тобой, что-то ты правда меня хотел укусить. Давай, чтобы ты меня не укусил. Рома, давай ручку. Давай, на, на. Ага, Рома, Рома, ты, короче, негодяй. Рома, ты негодяй. Такой тихушный, смотри. Давай ручку. Давай, ручку. А, не, ну, у меня нежная, а у тебя клюв большой. Рома, а что ты такой агрессивный? А? Рома, давай поздравим. Ага, ага. Вон ты такой хороший, Рома. Да, Рома хочет мой парень долбануть. Рома, какой-то ты нехороший, а? а? Да. А что ты такой а? негодяй? Да. А? Да. Ага. А -а -а -а. вот У тук -тук. тебя яркий цвет. Да, ну, я, я, я ярче я одетая, понимаешь? сейчас в спортивной одежде, поэтому меня воспринимать. Рома, а ты что прикалываешься? Рома, ты тоже прикалывался с моей одеждой, да? Ну, хорошо, даже попугай прикалывается, понял? Рома, ну, было приятно с тобой познакомиться. Давай еще раз лапку, давай. Давай лапку. Давай лапку. А, да, здравствуй. ты со мной здороваешься и меня ударить хочешь? Рома, какой-то ты парень такой интересный. Да, да. Рома, да ты ж вроде не будь. Что ты на яркое так реагируешь? Рома, а? Ты меня так клюнуть хочешь, Ром, ну нельзя же так, ну, ну какой ты такой парень, слушай, ты даже не стесняешься. Ты, ты сначала так вот понимаешь, ты вроде как-то ко мне полез так из-под а теперь уже в типа мы с тобой уже на доверии, да, ты мне уже по доверию хочешь клюнуть так, да, тебе тоже смешно, ну ладно, Ромочка, Ромочка, да, Ромочка, Ромочка хороший? Рома хороший? Нет, Рома не хороший. Ладно, мы с тобой познакомились, все, пока. Адьос. Давай, адиос, Ром. а, Ромочка, Ромочка, адиос. Ну все, давай, пока, пока, пока. адиос,